При переезде в другую страну, в другую культуру, кроме того, чтобы найти -то хозяина место, что еще можно делать и что потом, когда ты оттуда будешь уезжать через, может быть, несколько лет, как по mm -hmm. связь? Mm -hmm. Да, поняла, хороший вопрос. Значит, смотрите, вы приезжаете в какое-то другое место, в котором собираетесь пробыть больше, чем там три дня, да? больше, чем две недели, то есть пожить какое-то время. Значит, соответственно, вы будете пользоваться ресурсами этой земли, ресурсами и благами. Первым делом, что надо сделать, да, это как бы прописаться на месте. Это не просто гость, которому достаточно просто поздороваться, объявить о своих задачах, объявить о своих намерениях, не нарушать правила. И... Уезжаю просто попрощаться. Здесь уже идет вариант временной прописки, скажем так, выражаясь советским языком. Это значит, что нужно заручиться, разрешением нужно заручиться поддержкой. Как правило, никогда не отказывают, если на тебя нет определенных печатей, которые свидетельствуют о том, что ты когда-то оскорбил эту землю, на которую ты приехал, если ты когда-то нарушил ее права и правила. Это обычно чувствуется сразу, то есть тебя начинают сразу отторгать. То есть буквально сходя с самолета, ломаешь ногу. Вот все, тебя не хотят тут видеть никогда. А в данном случае, если таких откровенных знаков нет, то по ритуалу совершается следующим образом. Находишь духа место, то есть здороваешься с князем, объясняешь, зачем приехал, просишь предоставить соответствующее жилище. Оно будет тебе предоставлено, соответственно, это же, за этим жилищем ты будешь ухаживать, за, этим, за прилегаемой территорией ты будешь следить и очень внимательно следить за знаками, потому что хозяева мест, как правило, посылают людей, местных жителей к тебе чтобы они тебе что-то передали или что-то, например, у тебя взяли. Например, оплату за твое право проживания к тебе будут подходить определенные люди, как правило это нищие, как правило это неимущие. Они будут подходить, просить денежку, ты обязательно будешь давать. Будет информация, как, что бы хотел видеть хозяин или хозяйка от тебя на присутствии на этой территории. Соблюдение например, культурных традиций, например, подойдет какой-нибудь человек, попросит тебя переодеться в национальный костюм да, и, и, и носить национальную одежду в большей степени, к примеру. А, например, тебе предложат есть только национальную пищу, да, и это, это тоже следует воспринимать как знак, Который, которая настаиваются, да? или совершать какое-то определенное ритуальное действие, там, например, умываться холодной водой из этого источника по утрам. То есть всегда надо смотреть на определенные знаки. А очень редко, повторяю, бывают случаи, когда хозяева отказывают во временном проживании, просто понимая, что ты на этой земле чужак и в любом случае расстанешься, для тебя цена вопроса будет всегда немножечко подороже, чем у местных жителей, которые имеют право жить на этой земле только по факту лишь своего рождения. Вот, поэтому всегда помнить, что ты чужак, что ты должен соблюдать определенные правила, не навязывать никому свои культурные традиции и внимательно смотреть на женщин, которые будут к тебе подходить, именно женщин престарелого возраста, потому что, как правило, они являются проводниками матери, хозяйки, хозяйки определенной земли. Вот, и они, они будут сообщать тебе какую-то информацию, которую необходимо будет в своей дальнейшей деятельности учесть. Соответственно, если вы будете соблюдать культурные правила и правила чистоты, не навязывать свои традиции окружающим людям и не оскорблять их религиозные чувства, а также внимательно следить за землей, не мусорить, не убирать за собой, то есть не оставлять после себя каких-то биологических следов, так к претензии к вам никаких абсолютно быть не может. Когда вы оттуда уедете, точно так же вы недельки за две за три, будете сообщить о своем намерении, что вы собираетесь уехать, если что-то задолжали просьба рассчитаться немедленно или не вспоминать об этом никогда, при расставании с этой землей попрощаться, соответственно, поблагодарить за все, получить причитающиеся вам дары, которые за ваше вежественное поведение обязательно будут, потому что хозяева очень любят, когда к ним относятся вот таким вот образом, и как правило, всегда одаряют гостя какими-то приятностями. И спокойно отправляться по месту постоянного пребывания. В общем-то, правила простые при посещении любой земли. Единственное, что... Информацию и знаки нужно просто уметь будет считывать, ни в коем случае не позволять себе не обращать на них внимания. Особенно по, по первости, когда ты только-только приживаешься в этой земле, когда тебя, на тебя еще немножечко косо смотрят, но при этом при всем эм, стараются сделать таким образом, чтобы, чтобы ты понял, чего делать можно, а чего делать нельзя. Ответила на вопрос Анна? -Да, спасибо, а если э, приезжаешь на постоянное место жительства, или не знаешь, останешься там, всегда не останешься? Ну, тогда следите за знаками. Если вас э, будут хотеть там видеть, и будут хотеть, чтобы вы остались, вы получите такой знак. То есть в виде снов, в виде предложений каких-то в реале, в виде очень интересных и выгодных предложений там о покупке недвижимости. В общем, различные бывают ситуации. Это знаки того, что Земля не против, если вы поселитесь там постоянно. Если вы пока этого не знаете, то, соответственно, так о своем намерении и говорите. Я стою перед выбором, я стою перед вопросом, я хочу здесь пожить какое-то время, чтобы понять, сможем ли мы с тобой существовать вместе или не сможем. Потому что здесь речь пойдет не только о вашем желании, но и о желании хозяев. Если они готовы будут вас принять, то знаки будут сразу, и знаки, как правило, не двусмысленные. Нет в У меня вот были случаи, когда я приезжала на землю, которая меня очень сильно хотела, я не могла оттуда уехать, потому что у меня в самый последний момент терялся паспорт. Во второй раз приехала, кошелек с деньгами в гостинице оставила. То есть вот меня постоянно заставляли что-то забыть, чтобы я, чтобы я за этим почему ценное, чтобы я за этим вернулась. Мне без этого было просто не уехать, без паспорта. Не уехать без кошелька с деньгами не уехала причем когда я возвращалась мне все возвращалось до копеечки как бы вот, ну, без слова без грамма хотя говорили ну, такая криминогенная обстановка но ну, страшное дело нет вот, вот такие эпизоды были то есть вот по таким вот знакам и понимать ты приезжаешь на землю и у тебя если она твоя если она тебя хочет у тебя там складывается все ты не успел подумать тебе уже вот, вот, вот несут Самые лучшие апартаменты за самые дешевые деньги. То есть, ну, все очень удачно. Такое впечатление, как будто вот тебя вот взяли за руку и говорят, ну наконец-то, дорогой гость, сейчас мы тебе чё, чё, куда бы тебя еще посадить, положить, чтобы чего бы тебя еще угостить. дух да. места вот как там что то такое. Да, да, да, да. да. Ну, вы не можете точно не знать, где он находится физически, хотя, возможно, впоследствии вам это место будет, будет показано. Но то, что он вас услышит из любой точки контролируемого им пространства, это абсолютно точно. Просто куда-то в природу выйти вот как-то Да, да. То есть вот пусть что, что куда пусть ноги несут, и вот куда-нибудь они вынесут. Спасибо. Дальше смотреть по знакам, по знакам, да, по указателям, по, по каким-то намекам, и вот так вот идти, идти, идти, идти, положившись вот одним, на одном намерении, положившись на свое чутье, положившись на силу и чувствовать, куда она тебя зовет, куда она тебя ведет.